Такой быстрый пирог с луком в домашних условиях – настоящее спасение, если вы не успели или не смогли приготовить полноценный ужин, купите по дороге упаковку замороженного теста и будем готовить. Этот простой рецепт быстрого пирога с луком пришел к нам из Англии, там лук растет менее жгучий, чем наш, поэтому быстрые луковые пироги там в почете, попробуйте и вы. А чтобы лук не горчил, Попробуйте взять лук-пари, или красный лук, ингредиенты простые, а пирог вкусный, вам понравится. Досмотри шинведа и я предложу записать список ингредиентов. 1. Подготовим ингредиенты, тесто разморозим, раскатаем и оложим в форму, делая бортики, лук режем полукольцами и на сливочном масле обжарим и потушим до мягкости. Два, выкладываем лук поверх теста, специи добавляйте по вкусу, поверх лука, тертый сыр. 3. яйцо отдельно взбейте венчиком до однородности, при желании добавьте в него специи, заливаем пирог сверху и отправим в духовку. 4. как только зарумянился, и верхушка схватилась и не колышится, пирог можно доставать и подавать. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты: тесто замороженное 400 грамм, лучше всего песочное, но и слоеное тоже подойдет. Яйцо одна штука, одно крупное или два маленьких. Лук 3 штуки, выбирайте не слишком жгучий. Масло сливочное 50 грамм. Сыр твердый. 100 грамм, специи, по вкусу, количество порций, 5-6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.